Всем добрый день! Сегодня у нас распаковка очередная, на этот раз связана тоже с фото-видеотехникой и отчасти смартфонами, а именно с чисткой линз. На моем канале были представлены наборчик для чистки линз, в том числе и фильтров, это фирмы Lenspen, которая сейчас представлена справа, плюс внутри еще находилась обдувочная груша, благодаря которой выдуваются частички как с объективов так и с матрицы и так далее ну а слева у нас представлены два мобильных объектива чтобы продемонстрировать, зачем существующему уже набору был взят новый вариант, а именно Key and F в конце также чистящие ручки все это пришло из китая достаточно быстро из-за консолидации посылок в течение двух-трех недель и пришло вот в таком состоянии помимо основного желтого пакета давайте смотреть что находится внутри какое состояние ну и почему был выбран дополнительно данный вид чистящей ручки возвращая часть потраченных денег с кэшбэк сервисом летишопс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 Служит она помимо того, что для камер, очистка линз, так и для смартфона, как я говорил. Есть даже возможно чистить камеру ноутбука компьютера, если такая существует у вас. Плюс еще и очищать очки, если вы носите их. Ну, давая гарантия, реквизиты, где сделаны варианты. Ну и продемонстрирован адрес, даже распространители. он тут импортер H немцы так здесь опять сделано в Китае, но ну, здесь ничего нету. такая вот упаковка и давайте смотреть что находится внутри а внутри у нас находится похожая на предыдущие варианты ручка представлена вот в таком варианте как вы видите Здесь у нас есть колпачок, и здесь у нас есть отверстие, в котором скрывается кисточка. Причем принцип здесь точно такой же у Lens Pen. Так, ну чем же отличается? Ну, единственное, тут в виде кнопочки какой-то, здесь более такой вариант. О, даже есть, а вот здесь нету. Можно зафиксировать, если вам не нужно полностью здесь. Не, ну можно, но он не фиксируется, а здесь прям фиксируется. И внутри располагается у нас чистящая кисточка, так называемая. Но в чем они отличаются? Как видим, они круглого течения, поэтому очень хорошо чистится именно. Не забываем, что у нас объявлен...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 анаморфного уланзии каждому желающему причем отправлю любую точку мира при условии что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между российской федерацией и той почтой, куда я буду отправлять вот такие круглые линзы без проблем то есть их можно почистить а вот второй вариант который у меня появился а именно появился у меня еще одна линза вот такая вот планоморфная то есть здесь у нас квадратный вариант и углы не захватывает то есть вот данная линза вернее ручка почистки линзы поэтому ее закрываем откладываем а здесь ведь тоже круглый вариант но здесь он двойным вариантом может быть. Первый вариант, когда у вас круглая очищающая поверхность, а во втором варианте, когда у вас треугольная и в результате вы можете почистить эти углы. И вот поэтому в таком варианте я и буду в большинстве случаев использовать для чистки линз, в которых имеются линзы прямо угольного сечения, а именно это аноморфные линзы которые я часто использую сейчас непосредственно на смартфоне для того чтобы выполнять и изготавливать видеоролики вот такая вот интересная чистящая ручка у которой есть многофункциональный вариант очистки как камер линз, так смартфонов, так и у компьютера линзу у видео глазка и также можно чистить и линзы очков помимо того что можно чистить круглые линзы сферического типа и можно чистить прямоугольного типа то есть здесь имеется двойного назначения у вас чистящая поверхность. Как в виде трехугольника так и в виде круга. В предыдущем варианте на LensPen я уже показывал, здесь только круглый вариант, который выполняет свою функциональность. Второй вариант это для фильтров. У этого производителя KNF Concept есть и наборчики хорошие, в том числе внутри находятся у и другие виды материалов. Разнятся они от комплектации, поэтому кто желает может выбрать данный вариант. Я вам продемонстрировал возможности чистящей ручки KF Concept, которая позволяет очищать как сферические линзы, так и прямоугольные, например, аноморфные линзы, чтобы имелось доступ в углы. Также эта ручка чистящая позволяет очищать помимо линз камер смартфонов и компьютеров, ноутбуков, так и очищать еще и линзы очков. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию.